Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Девы на сентябрь месяц. И вначале хочу поблагодарить Наталью и Лену за донаты, как всегда, за помощь каналу. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, какие задачи стоят перед Девами на сентябрь месяц. А сентябрь – это месяц, когда у Дев дни рождения, когда начинается новый солярный год, астрологический год Дев. Поэтому этот месяц очень важный. Он закладывает как бы на год, да, программу. Поэтому задача этого месяца она будет в какой-то в той или иной мере отражаться в течение года. Итак, давайте начнем. Первая карта это задача. Король Пентакли, дорогие девы. Финансовая задача стоит на будущий год, в общем, да, и конкретно в сентябре месяце вы должны заложить фундамент этому, да. Поэтому все усилия все внимание именно в финансовой сфере. Конечно, это не только вот финансы, деньги, да, это еще может быть жилье, да, налаживание комфортного такого быта. Это еда, качественная еда, да, это забота о своем здоровье, это периодический выход, выезд ли там на природу, да, где мы черпаем энергию, как мы питаемся, правильно ли, да следим ли за своим здоровьем, за своей энергетикой, за своими полями энергетическими. И, ну и финансы – это тоже ресурсы земли, да, если у нас нет финансов, как мы можем себе позволить, допустим, да, хорошее питание, да, хорошую пищу, качественную одежду, хороший отдых. Поэтому, дорогие девы, этот год для вас важен именно в финансовом плане. В сентябре вы должны посвятить именно тому, чтобы заложить фундамент материального своего успеха на будущий год. Подумайте, какие ресурсы вы можете привлечь, как вы должны построить этот год, чтобы вы пришли с большими да, финансами, чем вы входите в этот год. Чтобы у вас за этот год появилась, может быть, подушка безопасности, или вы вложили куда-то, инвестировали деньги. Король Пентакли очень мудро управляет финансами. Если вы этого не умеете делать, то нужно прямо учиться, нужно проходить, может быть, какие-то курсы или найти человека, который добился в этом успеха, да, и поучиться у него. Может быть, в вашем окружении есть такой человек. Если вы девушка, то, возможно, одинокая девушка, да, то, возможно, в этом году вы встретите, в этом месяце, в этом году вы встретите своего любимого человека, и он будет... Именно вот такой, как мы рассказали, финансово-состоятельный, правильно управляющий, грамотно управляющий да, деньгами. И вот такой вот хозяйственный очень. Если вы мужчина, то вы должны взять на себя ответственность да, за обеспечение своей семьи или своего рода, или своих детей. И озаботиться этим. Думать не только о сегодняшнем дне, да, но и о том например, как будет оплачено обучение да, детей или на что там они будут начинать свою жизнь. Вот делать нужно какой-то задел, да, что-то, может быть, на книжку вы деньги положите, и будете каждый месяц, допустим, откладывать до 18-летия. Да? Вот какие-то такие серьезные вопросы, именно финансовые, именно вот земные, жизненные, практические. Поэтому планы, цели, пошаговый такой план, как прийти к своей цели, это будет очень... Кстати, на весь год Давайте теперь посмотрим события Которые вам помогут э, Прийти да, к этому Чтобы э, создать Вот этот вот эту подушку безопасности да, Или базу какую-то финансовую Или может быть отдать долги Решить какие-то такие задачи Давайте посмотрим первую карту Первая карта Восьмерка жезлов, дорогие девы Начинается в вашей жизни какая-то белая полоса Восьмерка жезлов Говорит о том, что с течение обстоятельств само будет давать вам возможности вести вот так вас по жизни. Здесь главное не лениться, не бояться и смотреть на знаки, потому что восьмерка э, жезлов, она э, дает синхроничность, когда мы попадаем в нужное место, в нужное время, да, с нужными людьми встречаемся, когда мы принимаем правильные решения, когда мы чувствуем, да, как эти решения принять. А если вдруг мы не чувствуем то вокруг нас э, очень много знаков, которые указывают нам путь и дорогу, куда идти, какое решение принять. Люди, может, нас подталкивают, да, какие-то фразы, какие-то книги, э, то, что мы видим, слышим, э, то, что идет нам само в руки, да, все это нам помогает и направляет нас на пути. Карта обещает... Э, что придут какие-то деньги, будет доход, будет возможность заработать. Поэтому и стоит финансовая задача, да, и даются возможности. Карта говорит еще о том, что вокруг вас будут выстраиваться прямо ваше движение будет организовано в сентябре так, что вы идете в пространстве благоприятных каких-то ситуаций, да. Вот прямо выстраиваются вам специально эти ситуации. И это может происходить быстро, да, неожиданно, когда вы, допустим, встали, с утра что-то не планировали, да, и вдруг вот с течение обстоятельств к вечеру вы уже там заработали какие-то деньги, да, или прошли какие-то курсы, да, быстрые, там, однодневные, или встретили человека, который вам говорит, что нужно. Я с деньгами поступаю так-то, так-то, так да, и можно быстро заработать. Но везде, конечно, нужен расчет. Внезапная перемена к лучшему обещает карта. Если у вас была черная полоса, то вот смотрите, наступает светлая. Могут прийти новости, известия, которые могут изменить все ваши планы. Вообще ускоряется, как будто бы жизнь начинает, начинает происходить много событий. И будет необходимость такая принимать решения очень быстро. Поэтому если у вас цели нет, плана нет, да, вот куда вы идете, и нужно принять решение, и вы не ну, допустим, нет цели, и вы не знаете, да, вам выбор какой-то дали, вы не знаете, это выбрать или то. А если у вас есть цель, вы сразу думаете, это помогает мне достичь цели, да, вот это решение, например, или не помогает. И тогда вам легче ориентироваться, легче принимать решение. Поэтому заранее сейчас ставьте. Составляйте планы на год, да, и, и будете точно знать, к чему стремиться, какие решения принимать. Что еще здесь у нас? Какие-то могут быть переговоры, полезные какие-то связи могут, да, полезные какие-то удачные командировки. Если вы, допустим, решите вложить куда-то деньги или как-то с деньгами какие-то сделать движения, старайтесь сделать это до 10 -го сентября, потому что потом Меркурий пойдет ретроградно. Могут быть еще что здесь? Путешествия, дороги, новости, переводы, какие-то денежные сюрпризы, подарки, много переписки, много звонков. И кто-то вот как раз поедет на природу отдыхать, пикники какие-то устраивать. Да? Кто-то будет может с издательствами договариваться, потому что эта карта еще говорит о том, что Книги, какое-то обучение, образование, быстрый приход какой-то информации, да. И совет по этой карте – действуй быстро, не откладывай. И, и здесь два варианта, да, для кого-то быстро действуй, не откладывай, а для кого-то вот встройся вот в это течение вариантов, да, в течение благоприятных возможностей, да, и вот так плыви, тебя будут как бы вести. Смотрите, как у вас развивается. Если все быстро идет, значит встраивайтесь. Если вот так вас ведет потихонечку, значит и здесь встраивайтесь. Доверяйте миру, следите за знаками, откройте глаза и уши. И обязательно вам придет какая-то важная информация, которая поможет вам изменить свою жизнь. Давайте теперь посмотрим вторую карту. Какие события еще будут у нас в сентябре. Ух ты! Карта мир, дорогие друзья. Карта мир это исполнение желаний. Это какие-то тоже путешествия. Смотрите, какой интересный у дев месяц, да. А, могут исполниться какие-то давние желания, да, которые, может, вы даже уже думали, что я никогда а, не приду к этому, не исполнится, да, мое желание. А вдруг может что-то случайно получиться, да, неожиданно получиться, и причем легко. А, для некоторых а, дев это будет успешное завершение какого-то жизненного этапа. Эта карта очень хороша, когда у нас заканчивается наш солярный один год и начинается другой на день рождения, да? Это закладка вот как раз нового успешного цикла, и она говорит, что вот в том году, в прошлом году, как бы, да, вы что-то сделали важное, что-то правильное, и как бы вы пришли с каким-то определенным результатом. Конечно, у всех уровней разные, да, карты имеют информацию многоуровневую. Если у вас вот действительно вы пришли с хорошими результатами, эта карта дает вам самый, самый высокий уровень наслаждения жизни, удачливости, успеха. То, что мы делаем сегодня, то, что приходят вот эти карты успешные, да, они говорят, у тебя есть шанс, у тебя есть возможность все в жизни изменить и к лучшему. Поэтому, как бы повышайте свои вибрации, ну, а вибрации повышать это когда у нас настроение хорошее, у нас повышаются вибрации. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь, потому что король Пентаклей это наслаждение земными какими-то радостями. Вкусно поесть, поспать. Это вот денежку, чтобы да, получить, чтобы денежка пришла, или чтобы мы ее заработали. Поэтому вот наслаждайтесь, повышайте вот эти свои энергии. Берите ответственность на себя за свою жизнь, и тогда вы будете жить по высшей, да, вот этой, по высшему этажу этой карты. Итак, и исполнение желаний, успешное завершение какого-то дела, какого-то периода, успешное завершение, успешное начало. И путешествие, эта карта, она помогает путешественнику. Кто поехал далеко куда-то отдыхать, или кто-то переезжает в сентябре, или кто-то поехал за границу, может быть, да. Здесь эта карта помогает, она говорит, что путешествие будет замечательным. Принесет массу, может быть, новых каких-то идей, Мировоззрение сменит. И она несет какие-то вот большие перемены глобальные в жизни. Так, и посмотрим третью карту. Смерть, дорогие друзья, девы. Смерть это карта вообще кардинальных. Если здесь я сказала, что все пойдет мягко, да, и вот так как бы поэтапно, пошагово, да, и первая карта она запускает вот эти перемены, легкие, легко, как бы, да, удачу нам создает, то потом, видимо, к концу месяца все будет закручиваться, закручиваться быстрее и быстрее. И за две недели вы можете вообще кардинально поменять свою жизнь. А, ну, это, конечно, не для всех, вот что прям все дела на земле, да, и резко поменяют. У кого-то это пройдет очень быстро, резко, неожиданно, да, и вы, может быть, не будете готовы. Вроде бы все пошло, пошло, а потом вообще может получиться так, что вы, может быть, одни переменно планировали, да, а там вообще еще наросло и получили совсем другие. Ну, что здесь еще может быть? Кто-то вот на карте показано, да, кто-то готов к переменам, да, как вот эта девушка, да, смиренно ждет и встречает эти перемены, знает, что это неизбежно, и что их надо принимать. дете оно вообще радуется, ему интересно, что там происходит, что новое такое пришло, кто на коне там приехал. И а, только умудренный опытом человек боится этих перемен, да, молится и, и ожидает чего-то плохого, потому что, может быть, жизненный опыт уже такой есть, да? На самом деле это просто карта трансформации, это карта смены циклов, да, это карта, которая говорит о том, что все, какой-то этап закончился, да, мы страницу переворачиваем и начинаем совершенно новую жизнь. Карта говорит, что старое уже ушло, новое, может быть, еще в этом месяце не пришло, хотя возможностей будет много, у кого-то уже успеет, может прийти у кого-то нет. Но по факту вот эта карта, она карта самих перемен, и как раз вот по ней можно и переезжать, и менять место работы. И менять направление своей деятельности, да, вот что-то вот кардинальное такое делать. Поэтому заранее вот сейчас план, когда составляете, понимаете, что у вас уже в сентябре, вас будут, во-первых, направлять, да, на какой-то путь, а во-вторых, это сразу придет к каким-то действиям, да, каким-то результатам. Ну, в смысле, что сами перемены уже придут. Дайте чему-то завершиться, не цепляйтесь за старое, а наоборот с радостью принимайте. Когда мы перемены принимаем радостно, они проходят легко. Когда мы не хотим отпускать старое, то нас отрывают силы, да, и это не всегда приятно. Итак, давайте посмотрим по работе. Рыцарь мечей. Вот здесь у вас будет какое-то движение, вот здесь у вас будут перемены. Здесь будут какие-то неожиданные поездки, неожиданные смены. Планов, да, может быть, там, не знаю, сменится начальник, или вы смените работу, или вы направление смените, или в командировку неожиданно отправят, и надо будет ехать, или перемещаться надо будет между офисами, там, да, или бегать просто много, да. Карта говорит, что нужна ум и храбрость для того, чтобы добиться успеха в этом месяце. Для кого-то ораторское мастерство, да, что, как мы говорим, это тоже важно. Смелые идеи, быстрота реакции. Ну, еще она может означать учебу какую-то, да, что мы нас направляет, допустим, на учебу или там на переаттестацию или на повышение квалификации. И мы быстро уезжаем, да, туда. А в негативе эта карта может означать а, а, ссоры, разборки, конфликты, и человек, вот а, рыцарь мечей, вам как бы да если на вас там кто-то нападает или вас выводит на эмоции старайтесь не реагировать на это ну и сами тоже старайтесь не, никого не выводить потому что карта конфликтная и когда идут перемены лучше это спокойно переживать бесконфликтно если у вас там какой-то бизнес есть да то карта говорит что может быстрое развитие начаться бурное такое распространение информации о вас, может быть, даже захват каких-то новых объектов, территорий. Совет по карте. По идее, карта говорит, что если нужно себя отстоять, то отстаивайте, да, но сами как бы лучше не инициируйте никаких разборок. Ты начинаешь новую жизнь, говорит карта. Ты ясно видишь цель, и эта звезда, знак для тебя. Ты просил помощи, и ты получил шанс. Теперь твоя очередь действовать. Видите, как дорогие дела. Если вы шанс просили у Бога, и говорили, для чего мне эти испытания, покажи мне направление, в этом месяце вам будут подсказки, вам будут показывать путь и, и дадут, может быть, вот увидеть эту цель. Давайте теперь посмотрим колоду мистера Фримана, которая говорит о том... Что нам недостает, не хватает, или что может помешать добиться цели наших? Чужая роль и роль в жизни вот такая карта вам выпадает. Чужая роль, я живу не своей жизнью, я не тот, кем себя считаю, я запутался. Ну вот э, в этом месяце вам будут даваться подсказки, но если вы будете думать и сомневаться и думать и думать об этом, да, вы можете этих подсказок не увидеть. Вы точно уже знаете, что подсказки вам будут на пути. Внимательно смотрите, как говорила карта, да, нам откройте уши и глаза и смотрите во все глаза. И вторая сторона роль в жизни. Я очень хочу жить, как мечтаю, но почему-то там что-то да, мешает. Хочу жить своей, а не чужой жизнью. Ищу себя. Ну, это один ответ, да, на обе эти стороны эти, этой карты. Что подсказки идут, не зацикливайтесь, не думайте, не ходите, да, что мне делать, как мне жить. А смотрите, где какие возможности, куда меня жизнь направляет, почему, для чего, то есть, происходят эти события, да, на, на какой путь меня ставят. И старайтесь подстраиваться, быстро принимать решения, э, как вам совет давали, да, и идти в направление, в котором вам э, вас направляют, в которое вас направляет. Давайте теперь посмотрим еще одну колоду, это колода. Транссерфинг реальности, который говорит о том, как изменить реальность, меняя свои мысли и мировоззрение. И вам выпадает десятка внутреннего намерения, правила маятника. Такая карта. И карта говорит о том, что маятники обычно говорят нам, делай как я. Но за всеми стандартами не угонишься. И человек становится несчастным, потому что он хочет смотрит на других богатые там люди, да, хочет стать богатым, работает, работает, а не получается. Или хочет там быть э, как модель, красивая девушка, да, э, и там не ест, и отказывает себе во всем, да, и не получается. Или там э, хочет кто-то дом, допустим, да, какой-то шикарный, а тоже заработать не получается. И когда мы начинаем себя сравнивать с другими, как другие живут, э, мы можем сравнивая себя, стать просто несчастными, несчастными потому что мы ну, понимаем, что это нереально для нас, да, хотя все, что, о чем мы можем подумать, все реально. Но мы как бы, вот не получается какое-то время, мы можем потерять веру в себя, веру в то, что что-то мы можем, ну, свою мечту осуществить, опустить руки можем, да, и поэтому почувствовать себя несчастными. Карта говорит, не бойтесь нарушить это правило, да, маятников. Вот будь как делай, как я. Те, кто нарушает эти, это правило, становятся либо звездами, либо очепенцами. Разница в том, что первые уверены, что имеют полное право да, на свою жизнь, на свои какие-то приоритеты, на свое видение жизни, да и просто быть счастливым. А другие не верят в это. Карты советует, что возь... <класс> возьмите себе свое право. Не нужно противопоставлять себя структуре, спорить с кем-то, воевать с кем-то, да. Нужно просто освободиться от этих маятников и не быть марионеткой. Действовать осознанно, прям осознавать, да, что вот этот мир, он там мне вот это, вот это навязывает, да, предлагает, а может быть мне вообще надо что-то другое. А может меня счастливым делают, там, не знаю, когда я пирожками семью свою кормлю, да, или когда я в саду там, за деревьями ухаживаю, за цветами. А все остальное, вот, может, навязано, может, оно мне и не надо, и мне это счастье как бы не приносит вот эта беготня за чужими какими-то целями, за чужими, какими-то навязанными, да, какими-то стереотипами, эталонами. Главное не быть марионеткой действовать осознанно. И даже можно использовать структуру, когда мы осознанно, да, не структуру нас используют, да, как мы как винтики, а если мы осознаны, то мы можем использовать структуру в своих целях для себя, для получения э, того, что мы хотим. И карта еще говорит о том, что стремитесь устанавливать свои новые правила, но при этом не нарушая старых, и тем более не трогая структуру, потому что когда мы начинаем воевать, доказывать что-то, да, со структурой бороться, то ну вот это такое колесо, э, которое вот перемелет, да вышли из строя, пошли своей жизнью и радуемся каким-то своим, да, моментом. Просто надо осознать, что у нас радует, что для нас важно, какие у меня а, вот какая цель, какие задачи, какие приоритеты. И идем своей просто дорогой и радуемся этому, что мы идем по своей дороге. Итак, дорогие девы, прекрасный, шикарный вообще расклад на день рождения, да смотрите какая карта задач радость жизни наслаждение жизнью финансовые дела да улучшаются в смысле задачи их улучшить и мир весь помогает ситуация нам создает да какие-то путешествия дороги новости людей нам поцелают, чтобы мы с этой задачей справились и в конце переменит даст нам какие-то кардинальные перемены что-то закроет совсем да и откроет нам новый путь на работе перемены ожидаются не критикуйте никого, не вступайте в споры. Но если надо, себя, конечно, защищайте. И дома, в отношениях, в семье все вообще должно быть идеально. Какие-то новости очень вас порадуют. Какая-то новая информация даст вам воодушевление. Так, ну, дорогие дела, всех нас с днем рождения. Всем удачи, всем Счастливого и дня рождения, и всего Нового года, да, на будущий год. Пусть все у нас получится задуманное, пусть все исполнится, и пусть мы к концу года придем следующего к своему следующему дню рождения, придем намного счастливее, намного богаче, намного успешнее. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.